Самый топовый топ. Главные хитмейкеры нового времени составили специально для тебя День защиты детей. Самые хитовые, самые модные, самые актуальные клипы. Ко дню защиты детей. Погружайся в атмосферу ребячества и беззаботности. 1 июня 20.00.